Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и призна и во веки веков Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и призна и во веки веков Слава Отцу Сыну и Святому Духу И ныне и призна Наш наша, я же еси на небесах, Да светится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земле, Хлеб наш насущный, Дашь на вернись, И оставь нам долги наши, Яко же мы оставляем должникам нашим, И не веди нас в свои искушения,